приветствую всех на моем канале с вами Ирина сегодня я покажу как сделать вот такую серединку на бант или цветок для работы я взяла бусины розового цвета 7 штук с диаметром 6 миллиметров одну большую бусину кремового цвета ее диаметр 8 миллиметров и 14 штук белых бусинок с диаметром 4 мм. Для работы мне также понадобилась цепочка со стразами. Величина стразов 2 мм. Понадобится пинцет, фетровый диск или кусочек фетра. У меня диск 3 сантиметра в диаметре. Можно брать и больше, и чуть-чуть меньше. Работать я буду с клеем момент гель. Можно взять момент кристалл. Или любой универсальный прозрачный клей. Нужна будет иголка с ниткой. Итак, в центре диска я пришью самую большую бусину. С обратной стороны желательно этот шов закрепить, вот так провести иглу между двумя нитками. И закрепляю бусину вторым стежком, при этом отверстие бусины располагаю в горизонтальном положении, чтобы не было сверху видно дырочки. Нитку я не обрезаю, а оставляю как есть. Теперь клей я нанесу вокруг бусины, причем наношу щедро. И теперь используя булавочку. Приклею 7 розовых бусин по кругу. И здесь тоже я ставлю бусинки так, чтобы их отверстие находилось в горизонтальной плоскости. Можно бусины пришить ниткой но такого эффекта и качества вы не добьетесь ниткой я это уже проверила вот смотрите получается идеальная форма я поджимаю бусинки к центру и теперь я дам клею застыть. Через минут 10-15 можно продолжить работу. Теперь клей я буду наносить в промежутке между розовыми бусинами. Сейчас покажу, где это будет. Вот сюда, вот в эти промежутки. А если посмотреть проще, то это получится, что я клей наношу вокруг центральной бусины. Теперь опять при помощи булавочки я буду приклеивать белые бусинки маленькие в углубление между розовыми бусинами. Эти бусины становятся вторым ярусом. Вот так. И теперь посмотрите, все получается идеально ровно. Ниткой, пришивая ниткой, такого результата добиться очень сложно. Идем дальше. От цепочки со стразами я отрезаю 7 кристалликов. Они у меня уже заготовлены. И эти кристаллики я буду приклеивать в промежутках между белыми бусинами. Если клей не высох, то это легко сделать. Но для этого нужно босины, то есть кристаллы, подготовить ранее и поставить их стеклышками вверх. У меня клей уже достаточно подсох и сейчас вы видите, как у меня эти кристаллики просто отвалятся. И я вам скажу, что делать в таком случае, если у вас Точно так же получится, как у меня. Вот видите, они уже отваливаются. Значит, В таком случае нанести клей еще раз из тюбика сложно. Просто очень много э, клея выходит из тубы. Можно сделать по-другому. Я беру металлическую линейку и наношу на нее каплю клея. А теперь при помощи пинцета буду брать каждый кристалл вот так окунать его в клей не с головой конечно и ставить на свое место еще можно клей нанести зубочисткой. Тоже вот так на линейку выдавить каплю клея и зубочисткой аккуратненько взять и разнести этот клей в нужные места. Мне такой способ показался проще и быстрее. Поэтому я вам показываю, как я делала. Так, кристаллики. Приклеены. Я тоже им дам немножко подсохнуть. И теперь пойдем дальше. Вот теперь я иголочку с ниткой вывожу наверх. Вот как выглядит с обратной стороны. Вывожу между двумя розовыми бусинами. Теперь я иголку проведу через ближайшую бусинку. Возьму белую. И иголку провожу через следующую розовую бусину. Опять я возьму белую бусину, а иглу проведу сквозь следующую розовую. И таким образом я прохожу по всей окружности. Вот все бусины пришиты. Видите форма абсолютно симметричная. Ровная, красивая. Теперь можно иголочку вывести на обратную сторону и закрепить нитку. А теперь нужно... И с разовой цепочки нарезать 7 отрезков по 5 кристаллов в каждом отрезке. Вот так, ножничками отрезаем. Я их уже отрезала, эти все отрезки. И теперь я их выкладываю так, чтобы мне было удобно их брать. И располагаю отрезки кристаллами вверх. Теперь клей, я сейчас покажу, как я буду наносить. Вот снизу, обволакивая белую бусину и вниз. Снизу вверх и вниз. Вот так. Снизу сюда. Если у вас будет много клея выделяться, не беспокойтесь. Клей прозрачный и его абсолютно не будет видно. Затем я беру отрезок по центру и приклеиваю сверху белой бусинки. Получается своеобразная арка. И опять оп! И такое бывает. Стразы прижимаю к бусинкам чтобы хорошо прихватился клей. Теперь опять наношу клей на следующие две бусины и опять приклеиваю стразы. Клей не нужно наносить сразу по всей э, окружности, потому что не успеете приклеить, клей быстро высыхает. И таким образом я делаю до конца. Вот последний кусочек стразы. Теперь опять нужно дать клею высохнуть. Перед этим вот так обжимаю пальцами, чтобы стразы хорошо прикрепились ну вот клей высох и теперь лишний фетр я связаю ножницы ставлю под углом чтобы фетр срезать как можно дальше от края а срез обработаю огнем зажигалки Вот такая серединка получилась у меня. И обязательно получится у вас. Этой серединкой вы украсите или цветок, или пант. С вами была Ирина. До новых встреч!